Лейтенант приказывает вальс Он один такой в полку остался Он один еще умеет вальс Как же в мирной жизни вам без вальса? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз два, Раз-два-три-раз, два-три-раз, два-три-раз, два-три-раз Конкурсантов два, вез к передовой Ордена им снились и медали Но они на свой, на первый бой К счастью, безнадежно опоздали Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, лишь вчера закончилась война, и как было до неё когда-то, на плацу танцуют мирный вальс. Не стрелявшие солдаты, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два, раз, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три раз.